Привет! Меня зовут Алексей. Вот получил сертификат по хиджами у Олега. А, куча эмоций, на самом деле. Как-то еще давно, лет 5 назад, я как китайцы делают кровопускание. Мне было это очень все интересно. И тут подвернулся такой шанс уникальный. Вот прошел обучение и даже почувствовал себе этот эффект. Реально, кайфовые ощущения а, В своем теле вибрации такие. Прям, блин, энергия прям прет. И самое интересное, то, что информация была доступная, очень интересная, познавательная, и было все вроде бы легко и просто, хотя казалось сложно. Так что, так что приходите, получите знания и будете их использовать в жизни. Всем пока!